Всем привет! С вами Алексей Лебедев и сегодня я расскажу о модели управления лучших компаний из различных индустрий. Расскажу о книге, которая сыграла немаловажную роль в становлении меня как предпринимателя. Впервые на канале я проведу конкурс, победитель которого получат Досмотрите ролик до конца и узнаете о всех деталях конкурса. И мы начинаем! Как я рассказывал в одном из своих предыдущих выпусков, есть такие компании, которые называются бирюзовыми. А бывают компании не бирюзовые. <связывая> Что же это вообще такое? Бирюзовыми организациями называются организации, в которых движущей силой является самоуправление. А главными принципами в них являются самоорганизация сотрудников, уважение личности человека и служение общим ценностям. Когда я только начинал свой бизнес с друзьями, кстати, я уже рассказывал о том, как строить бизнес с друзьями, ищите ссылочку где-то в описании. В моей голове была сформирована некоторая модель в которой все члены команды будут максимально организованы и вовлечены в бизнес. Бригада! А свою энергию будут тратить на то, чтобы заниматься самосовершенствованием и повышением экспертности. В общем, модель мечты была, а вот как к ней прийти, понятия не было. И вот в один прекрасный день мне попалась книга Фредерика Лалу. Открывая организации будущего». В ней автор классифицировал модели управления компанией по петиции там и дал четкие характеристики по каждому из них. Итак, красные организации. В их главе стоит вождь, а все управление держится на его абсолютной власти и страхе. В формальной иерархии такие организации не имеют. Скорее, это клан, где лидер имеет мифический орел. Типичные представители современном мире – уличные банды и мафиозные группировки. Далее. Янтарная организация. Стабильные структуры с иерархией, основанные на среднесрочном и долгосрочном планировании. Принцип работы большинства государственных учреждений, где управление происходит по принципу «отдавай распоряжение и контролируй исполнение». Теперь души себя. Черт подери, моей Господи. рукой. Типичные представители. Католическая церковь, армия и школа. Самые популярные среди современных организаций – «Оранжевая». Они ставят основной целью победу в конкурентной борьбе, рост ради роста, а также отслеживание увеличения прибыли. Их основная задача – провоцировать у потребителя новый спрос и удовлетворять его своим уникальным предложением. Сотрудники в них рассматриваются исключительно как заменяемый ресурс, а успех измеряется признанием и деньгами. Живое воплощение оранжевых – крупные международные компании, такие как Nike или Coca-Cola. Зеленая организация – это компания на основе семейных ценностей. Ты пришел к дону Корлеона, чтобы я восстановил справедливость? Но просишь без уважения. Отношения в организации строятся по принципу «руководитель – родитель» и «подчиненный – ребенок». В них существует некая корпоративная культура, призванная сплотить коллектив, создать ощущение, что каждый сотрудник ценен. Наиболее прославленные и успешные зеленые предприятия последних десятилетий – авиакомпания Southwest Airlines, производители мороженого Ben Jerry's, а также сеть магазинов The Container 100. Мы живем во время, когда в рамках одного города могут существовать все четыре типа организаций. Каждая стадия порождена определенными обстоятельствами и приспособлена к ним. Также у каждой есть свои плюсы и минусы. Каждый последующий этап развития включает в себя предыдущий и выходит за его пределы. ЛАЛУ считает, что сейчас мы стоим на пороге возникновения нового типа – бирюзовых организаций. Как я говорил в начале ролика, бирюзовая организация – это компания, где царит самоуправление и взаимодействие равноправных коллег. А главной задачей таких организаций является не расширение бизнеса и увеличение прибыли, а социальная значимость проекта. Типичные признаки – отсутствие масок на работе и в реальной жизни. Сотрудники презентуют и ведут себя одинаково. Отсутствие искусственного планирования. Потребности или кризисы предугадываются. Соответственно, под них заранее закладывается финансирование. Отсутствует бюрократия, а значит, любую проблему можно решить здесь и сейчас. Теперь приведу примеры бирюзовых организаций. Компания по оказанию медицинской помощи Бюрдзорг. В Бюрдзорг нет боссов. Все члены команды – медработники. Работают в группах по 10-12 человек. Они помогают пациентам создать круг поддержки с детьми и даже соседями, почувствовать себя менее одинокими и менее зависимыми. <звы> Зачастую степень близости между медработниками и пациентами становится исключительной и длится годами, иногда до самого последнего вздоха. Компания ежемесячно получает сотни резюме и в данный момент насчитывает более 9000 сотрудников. Что составляет две трети всех медработников в Голландии? В компании, в отличие от государственной системы здравоохранения, никто не устанавливает время обслуживания пациентов. Несколько лет назад исследование Ernst Young показало, что Бюрдзорг тратит меньше 40% времени, предписанного врачами. Вызовов скорой происходит на 30% меньше. Так что Бюрдзорг экономит для голландской системы социального обеспечения сотни миллионов евро ежегодно. Вторая компания в нашем списке – Favi. Французская компания, выпускающая комплектующие для автомобильной отрасли. Или компания, которая верит, что человек добр. Favi отказалась от всех форм рейтингов, от отделов планирования и HR. Увеличила автономность, независимость каждого исполнителя на своем посту. Внедрила автономные ячейки производства, так называемые мини-фабрики. И отдала им всю власть и управление в руки лидеров, избранных из рабочих, которые сами могут быть исполнителями. ФАВИ также украсила цеха постерами, растениями и аквариумами, обеспечила возможность выбирать распорядок и длительность перерывов. Техническая экспертиза каждой мини-фабрики поддерживается компетентными отделами, которые все еще существуют внутри ФАВИ, но действуют лишь по запросу мини-фабрик. Работает ли такая система? ФАВИ была первой европейской компанией, которая в 1997 году прошла сертификацию ISO 14001. В 2000 году была первая французская компания, которая прошла сертификацию OHSAS 18001. И в 2002 году первая французская компания, которая прошла сертификацию QSE. Если интересно, что это за сертификация, читайте в описании. Результат. Система FAVI работает. Ценности подтверждаются на практике. Система регулирует себя сама. Персонал получает то, что позволяет ему процветать. Организует свободно сам себя и может проявлять инициативу. ФАВИ приносит хорошую прибыль, наращивает обороты, снижает при этом цены и поставляет продукцию в количестве более 50% всего европейского автомобильного рынка. Следующая организация в нашем списке – Берлинская Евангелическая школа. Программа определяется учащимся самостоятельно. У каждого ученика есть журнал, в который он записывает свои успехи. Самостоятельное изучение основных предметов в выбранном учеником темпе занимает первые два часа утренних занятий. Большую часть дня занимает работа над индивидуальными и коллективными проектами, связанными с задачами из реальной жизни. Одни ученики занимаются перепланировкой части школьного здания, а потом координируют ремонтные работы, проводимые по их плану. Другие ведут переговоры с городским советом, чтобы убедить его принять более высокие стандарты защиты окружающей среды. Учеников побуждают находить то, что имеет значение, метить высоко, падать, пробовать снова и праздновать достижения. Дети узнают на практике, их голос что-то значит, они могут что-то изменить. Другие нуждаются в них, а они нуждаются в других. В течение всего учебного года ученики седьмых и восьмых классов каждую среду проводят два часа вне школы на уроке под названием «Ответственность». В восьмом, девятом и десятом классе у школьников есть урок под названием «Вызов». Их приглашают прислушаться к своему нереализованному потенциалу, к тем способностям, что в них дремлют. Примечательно, что у этой школы нет никаких дополнительных льгот. Школа, как любая другая в Берлине, обязана сохранять установленное количество учебных часов. Бюджет ее меньше, чем у других государственных средних учебных заведений, даже с учетом вклада родителей. Повторить успех Берлинской евангелической школы может любая школа, поскольку вопрос тут не в деньгах или ресурсах. Все, что нужно, взглянуть на детей, учителей, родителей и образование свежим взглядом. Я привел лишь несколько примеров. На деле же есть множество других бирюзовых организаций со своими историями и достижениями. Если вы хотите больше узнать о них, пишите в комментариях. И я подготовлю видео на эту тему. А сейчас конкурс. Среди подписчиков я разыграю книгу Фредерика Лалу «Открывая организации будущего». Для участия необходимо подписаться на мой канал, кто еще не подписан, и написать в комментариях, какую книгу по бизнесу и саморазвитию вы рекомендуете и почему ее необходимо прочитать. Количество комментариев не ограничено. Я выберу победителя с самыми интересными и полезными рекомендациями. Объявление победителей будет в ближайших видео. Так что жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. А с вами был Алексей Лебедев. До новых встреч.